Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Winterfell. Простите, что так долго не выкладывал видео, потому что потому. Сегодня у нас новое путешествие, снова идем пешком с моим другом. В этот раз наш путь предстоит в Новотроицкое. Это где-то в 12 километрах от Клетни. 12 сюда, 12 обратно, но я рассчитываю, что мы дойдем быстро. Напрягает немножко то, что облака такие, ну знаете, дождевые, ветер. И э, рассчитываю на то, что дождя все-таки не будет, и мы дойдем сухими. Или, по крайней мере, постараемся выйти сухими из воды. Вчера был такой сильный ураган, это просто капец. Пишите комментарии, у кого в клетне свалила крыша, потому что у меня ее снесло. Ветки порвало. Капец вообще. Все, рвем в Новотроицкое. Все, прошли любимый. Заканчиваются дома, и мы уже... Будем идти, полез. Смотрите, ребята, какая красота! Это просто чума. Листья уже появляются, зеленые, красивые. Птички поют. И ничего на свете лучше нету, чем бродить друзья по белу свету. Тем, кто дружем, не страшны тревоги на любые видит, дороги. Жарко на самом деле, ребята, ужасно. Куртки мы снимать уже не будем, мало ли дождик. Будем идти потеть. Но какая же красота. Я просто балдею. Птички поют. Ради этого и стоит выбираться куда-нибудь так пешочком. Прогуливаться. Так, смотрите, какую красоту нашел. Какие красивые. А как они вкусно пахнут, ребята. Прям, знаете, медом. Просто балдеть. Блин, подарить бы их своей девушке да на обратном пути, наверное, сделаю так. Кстати, уточню, Занька, я тебя безумно сильно люблю. И счастлив, что наконец-таки встретил тебя. Так, сошлись с дороги, там скоро Краснополе будет, зайдем туда. И смотрите, какую я нашел поляну. Это просто чума. Охрененский вид. Вот здесь бы с палаточкой, да? И с любимой девочкой. Сейчас. Понаделаю немножко фоточек и пойдем дальше. Так, подходим к краснополю, Там уже виднеются, домишки. Да, вот Вон они. Здесь остановка, пешеходный переход. И вон там дорога налево. Кстати, если кому интересно, фоточки, которые сделал на поле, я выложу в свой Инстаграм. Здесь будет написано, как он называется. И также свой ВК. Там я записан также. Winterfell, Поэтому подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Особенно на это видео, ребята, ставьте лайки, максимально пишите комментарии и не забывайте подписываться на мой канал. Что-то мне эти знаки заглумили? Там написано Краснополия, и там вправо поворот, а Там пару домов я вроде снимал. Идем дальше, а там знак Краснополия и два, типа, ну... Один, два, куда нам идти-то? Ну, короче, дойдем сначала туда. А потом на обратном пути, может, когда будем идти обратно, вернемся и зайдем туда. Блять, хотя. Хотя, вот там тоже есть озеро. Вот вот это тот самый поворот, в который я пиздах. А, вон, там еще желтая какая-то фигня. А, нет, все правильно. В смысле, все неправильно, но не совсем правильно. Потому что мы могли повернуть там, но мы повернули здесь, обошли и, в общем, уже в Краснополе. Что такое вагончик красивый? Йобы, да, выкопить такой и в лес поставил где-нибудь? в речке заходишь там, подбухиваешь здесь так мало домов офигеть им, конечно, добираться до ближайших магазинов там, да? интересно, а здесь есть какой-нибудь коровы там, mm -hmm. я не знаю? Слушай, я даже думаю, что тут один магазин там магазин здесь? Вот, ну, здесь а там ну, да, тут, а чё внутри? тихо, спокойно такая чистая лакшери деревушечка Вышел, без трусов тебе никто не мешает, да, в огороде там в трусах покопался, рядом никого нет, захотел, разделся там, облился водой. Да и нормально. Обалдеть, там озеро! Обалденно просто. Вообще такое трава, такая, знаете, как газончик идет. И там дальше озера тоже. Кайф, просто нереальный кайф. Да, Песель? Надо здесь сфоткаться. Текс Новотроицкая, шампур мне в жопу. Мы наконец-таки дошли до поля. Серьезно. Вон там где-то впереди то самое место, куда мы шли. Так, здесь есть магазин продукции и почта. Открыт ли магазин? А интересно, здесь школа есть? А висит замок. Что там написано? С 9 до 18, перерыв с 13 до 14. Ага. Сейчас у нас еще 13. А, ну понятно. В принципе, я не знаю, что... Так там же с 13 до 2 обед. Ну... Сейчас 13.58. А, ну подождем, все равно подсниму, что там по ценникам, что там продается. где таких вот магазинах сельских, деревенских, не знаю, как это назвать, как Новотроицка деревне нет там еще памятник есть пойдемте посмотрим так здесь есть памятник вот такой вот красивый еще какое-то здание и небольшая заброшечка как обычно заброшечки а это Насчёт войны подсниму может кто увидит знакомые там фамилии Как-то так. Сигнал GPS потерял. Ты, ты не находил? Сейчас посмотрим, что там в магазине продается. Там на меня люди немножко смотрят. Я стесняюсь, поэтому я ушел. Я вообще стеснительный по жизни. Поэтому, если вы ко мне, ко мне будете подходить я не поздоровался, это значит, что я стесняюсь, блин. Все. Ждем открытия магазина. Обалдеть, здесь пилорама есть даже. У людей здесь есть работа, это хорошо. Там тоже билет водонапорные башни. В общем, не дождались мы открытия магазина, не посмотрели, что там, ничего не купили и пошли сейчас домойки, наверное. Заедем еще куда-нибудь, ой, зайдем, перекусим куда-нибудь и посмотрим, что здесь еще интересного есть. Так, ребята, узнал у доброй тетушки про магазин. Сказали, что он работает только три раза в неделю и то до 12. В основном там покупать нечего, максимум там покупают хлебушек. Сказали, что здесь не живут, а существуют. Но ну, это понятно, на деревушка. Что ж, ладно. <laughs> Хорошо, что мы не стали ждать аж до вечера открытия этого магазина. Так, наконец-то нашли место, где можно присесть. У нас такой опять необычный перекус на остановке где-то. Кстати, насчет необычной еды. Могу вам посоветовать, ребята, перейти по ссылочке в описании и посмотреть канал охренительных пацанов из Брянска, которые снимают инновационную кухню, в которой просто необычная готовка. Кстати, у них вышло видос голландские залупения. Рекомендую. Кстати, ссылочка будет также в описании. Канал их называется Палас Прот. -а -а. Поэтому, это прям Заскринил даже, смотрите, чтобы вам было понятнее. Я пошутил. Все, переходите по ссылочке, подписывайтесь на них и смотрите необычную инновационную кухню. А мы, короче, перекусываем и валим домой в клетню. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, куда бы нам еще сходить. С вами был Винтерфелл, всем спасибо за просмотр.